Меня озарило. Я появился на свет, чтобы встретить вас. А? Леди? Умоляю. Выходите за меня! Что?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 Если говорить о хозяине, мне будет спокойнее со скрытым извращенцем, который любит смотреть, может контролировать себя и симулирует равнодушие, чем тот, кто добр и привык девушкам, которые ведут себя как феминистки. Что за скрытый извращенец, грубиянка? И твое спокойнее меня раздражает. Звонят. Младшая сестра. Что? Где я сейчас? В мышиных суши. Нет, нет. Я правда на задание. Да не плачь ты потом все объясню все я вешаю трубку пока это мне тут плакать охота не забудь сходить к стоматологу Отсутствие аппетита, болит зуб Боится прикосновения из-за зубной боли Отказывается от мороженого из-за... ну и так далее а Стоматолог Да вы же созданы друг для друга! Ага, <связь> о, о чем ты? Только честно, что ты думаешь про Омана? Ненавижу больше, чем левых актеров, которых пихают в любой фильм. Да почему? <связь> У нас с ней нет будущего. Я хочу быть с тобой. Постой! Правда в том, что я Ичизуру! Что? И Май? Шинбо?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 Ну теперь дело пойдет спокойнее. Не знаю как, но ей удалось построить великолепный деревянный дом. Так вот как в семье Огина играют в постройку дома. Братец, у меня получилось! Еще раз назовешь меня братец прикончу. Называй меня старшим. Стать поздравляю. И ты вообще кто? Спасибо большое! Я Даща Кавасаки. Ну, наставник Чикига! Ну и хорошо, в качестве поздравления отправлю тебя в нокаут. Вы хотите на мне болевой провести? Ему нравится видеть меня несчастным. А ты вообще спрашивал его? Или это все просто домыслы? Ну Но... Стань на колени и облежи его обувь. Да черт с два! А теперь пойдем, Господи! Будем учиться вместе? Отказываюсь. Если хочешь беззаботной жизни, то выбирай вон из тех команд. А если хочешь быть моим подчиненным, то покажи свою решимость. Встать на колени и поцеловать ботинок? Если готов получить пинок в лицо, значит и правда горишь желанием. Из всех людей Лювелия доверилась мне, и все же. Что ж, я за бесхребетный мудак такой? На кой черт я ее принял? Кто бы вообще пошел на такое? Это же чересчур подозрительно! Ну что ж Эда, Вперед на свидание, свидание, свидание, свидание, свидание! свидание. Хорошо, понял я. Кстати, ты не можешь пойти в таком виде. Тебе придется его снять. Шидо, ты что, хочешь, чтобы я разделась? Нет, нет! Почему бы тебе не попробовать? Переодеться в это? Кстати, откуда тебя? Лучше не спрашивай. Погиб? Нет! Шура! Как ты мог меня покинуть? Ну, ладно. Как не убивайся, к жизни его не вернуть. <сас> Умудряется <сас> же он быть кстати. настоятелем храма, болтаясь <пырак> туда-сюда. Ой, Ам... <пырак> <пырак> да, ничего так на вкус. Ах, ты ж гад! Радуйся, что руку тебе не оттяпал! <пырак> да, выкинь его! Избавься от копья! <пырак> Отвали нахрен! Какой реакции? Странные дела. Чего? Так, Герара, ты хорошенько все представила? В смысле? Что представила? Зачатие потомство, конечно же! Что Но ты не такое не несешь? Совсем сдурела? Теперь твой черед мне в спину дышать! <свы> Чего? Он ушел? Почему Ханта сбежал? Должно быть, за ним бежало нечто страшное. Президент, вы правда его откроете? А что? Ну, я примерно догадываюсь, что там лежит. В смысле? Неужели он ей действительно понравился? Ты реагируешь слишком бурно. Я просто согнул ложку. А ты из-за этого вне себя. Так вот что могут псионики. Никакого трюка или уловки. Ты согнул ее без использования рук. Слишком бурно реагируешь. Отдай, я покажу тебе кое-что покруче. И ложка летит! Что уже? Ты же говорил, что ни капли не удивишься. Прямо ему в руку! Заткнись, ты бесишь. А вот же ж, может подождать, пока он успокоится. Положил на стол!